Сегодня я расскажу вам о необычном и очень функциональном наборе мебели «Теремок». Он состоит из двух стульев и стола, у которых совершенно нет углов. Они полностью скругленные со всех сторон. Это был основной критерий при выборе мебели, ведь так гораздо безопаснее для ребенка. Мебель изготовлена из натуральной, гладко отшлифованной древесины, без всякого покрытия, а значит, здесь нет никаких химических веществ, которые могли бы навредить малышу. И главная фишка набора – стульчики могут трансформироваться. В одном положении – это стульчик с более высоким сиденьем для малыша. Перевернув, мы получаем стульчик с более низким для подросшего ребенка а поставив на бок удобную табуреточку, на которой комфортно сидеть и взрослому. Я очень довольна этой покупкой. За несколько лет активного использования с этим набором детской мебели ничего не случилось. Хотя у нас очень активный ребенок. Всем рекомендую. Если вы любите интересные вещи, ставьте лайк и подписывайтесь на канал Мамка ТВ. Пока!